Иван, кого ты нарисовал? Кошечку. Няу, няу, кошечку нарисовал. Так, а это кто? Давай посмотрим, кто это такой. Ну-ка давай дальше рисовать. А вот ты как кролик получился. Всего миг. Ну Молодец. Два кролика. Два кролика. Молодец, Два. уже посчитал. Ух ты. Молодец, чувак. Беленькие и серые. Ну, вот такой маленький, уже Два. уже считаешь, да? Да. Молодец. Молодец. Иванчик. а вот это кто у тебя получился, Ванюш? <связывая> это да кто это? Песики. Кто Давай. это, Иван? Давай. Как, как... разрисую разрешу ему Давай. Как Все. песик разговаривает, как песик. Еще, Ванечки, дай -дай -дай -дай. правильно Вань. Правильный Тюмин. Тюмин помогает братику. И Донюшка тоже помогает своим братикам, да? Даже прибежала из соседней комнаты. Да ну искать, тоже кисточку дать. А кто же это у тебя? А ты